всем привет вы на моем канале буду смотреть очень много войны сегодня очень много смотрим карину а потом будем смотреть новые войны поехали не ешь это. а потому что растолстеешь а, как этот чел Купил тебе шорские рюсачечки, Буч. Спасибо. Пометь. Сейчас... Че, тебе плевать на мои подарки? И пошел в Москве. Минус пять в трусиках. Блять, Карина, хватит. Блять, еще раз меня тронет. Вот еще раз. Да, она может трогать сколько угодно. У нее рядом защита. Обалденная. Вот, бородач. Ох, и ругается просто. Слушай, смотри. Да. Жень, ты вынул? Не забудь вынуть. Вынул, а потом опять вставил обратно. Да. Есть люди, которые не умеют любить. Они любят только себя. И мне их очень жалко. Для всех остальных есть дикая любовь. Новая песня Давы, дикая любовь. И прикольно. Да, вот Карин танцует. Давно на каком-то стадионе прыгает. каком-то стадионе прыгает. Слушаю четкие пацаны на ламбе. А четкие пацаны слушают только Даву, Дикую любовь, новую песню от него. Вот. И танцуют вокруг ламбы. Братан, смотри, какая теплая погода. Давай майки скинем? Давай, там как раз, вам девчоночки. Давай. Мужики, к лету готовы? Прикольный пацан. Очень. Загорелый, может уже... Через час все равно похолодает. Да. Солнце страшно, светит ну, ладно, да, пойдем, пойдем. Брат, Для тех, кто у меня постоянно просит деньги. Вот мой друг Макс. В 22 года он заработал себе на ламбу. Прямо сейчас переходите к нему на страницу, подписывайтесь. Переходите к Максу. В телеграм-канал. И будете богатыми и счастливыми. Как Максон тоже у него Макс, как заработать, давай. Как Помучишь? заработать Конечно, миллион? Обучу. Переходите и подписывайтесь, я научу вас зарабатывать. Карина и Дау танцует. Под свою новую песню. Машина, машин такая же, как он подписчице подарил. Похожая. Такие. До выхода моего нового трека «Дикая любовь» душевнейшая пушка, ребят, осталось меньше двух часов. И первым ее услышат те, кто подписан на меня, ребят, ВКонтакте. Поэтому прямо сейчас сразу же свайпаем, подписываемся, ребят. От вас нужна максимальная поддержка. Скинем Пирожкова. А когда видео выйдет, трек уже выйдет ВКонтакте. Дальше. Привет, дорогая. Слушай, а ты можешь приехать помочь? Мне тут кое-что нужно для машины, Виталику, отнести. После ночной смены заскочила быстренько за нососиком да, за домкратиком. Чего? Он сам не может это сделать? Уже все наши PlayStation играл, лежит, отдыхает, зайчик. Меня вон в Галамар отправил, говорит, здесь дешевле всего. Я, конечно, не хочу вмешиваться, но ты уверена, что он тебе подходит? Да. Подходит, конечно, если ты дура. Грязный, что-то ест в банке. А, да. Еще раз да. Просто мне никто никогда в жизни так не мало ну, Господи, Знаешь, вот... бумажка цветочек в виде бумажки белой. Самое интересное, что я за ним как за каменной стеной. Просто чувствую. Настоящую... Только деньги наоборот дают и цепочку. Кать, да как ты не видишь? Он изменяет тебя прямо перед носом, перед твоим. Как? знаешь, вот мне надоело. С сегодняшнего дня у меня больше нет подруги. Ты просто мне завидуешь. Уходи. Там да, мамулечка. Покушал, только не чуть-чуть. Маменький чуть сынок. Давайте уже с этим тендером заканчивайте, а то у нас на 20 миллионов следующий висит. Нельзя быть такой дурой. И снимайте розовые очки. Начинается. Ваш Виталий очень славный ребенок. Но редко редкостный. А, что-то года пересохло. Так о чем мы? У вашего Виталика проблемы Со всеми предметами проблемы. Учите ребенка своего, чтобы он учил уроки. И с трудом. Вам проще поменять школу. Ой, извините. Вас не в салон физических дают? А от них меня потом в туалете разложат. А вы знали, что ваш сын тайне девушкам дает печенье за то, чтобы они показали свое пирожное? Не показывайте никому свое пирожное. И булочки тоже. Вы понимаете, о чем я? А у вас понимаете? есть... Понимаете? Просто разговор тяжелый. Вы знаете, с вашим сыном все отлично. Я тогда поговорю с вами. Вы второй месяц не сдаете деньги на занавески. Вы представляете, как тяжело... Каждый месяц надо сдавать на занавески деньги. Чтобы занавески были у него. В квартире. Когда директор ездит в албаркинии... А ты до сих пор, наверное, лохан. Вот не надо уже тут заливать. Вот ваш сын чистый, да, волк. Что, вода, блядь? Я думала, водка. Спасибо вам за потраченное время. И да, на занавески деньги надо сдать. Пока. Бедному учителю. День добрый. Здравствуйте. Можно обратиться? Ну, что ты хотел. С праздничком тебя поздравляю. Угу. Со всеми прошедшими праздниками. Самое главное здоровье. А остальное все. Вперед и назад. На все праздники поздравил. Переживем нахуй. Угу. Ты ничего не подумай в таком виде. Это. Угостишь сигареткой? Куришь? Да, держи. Не ни говна, ни ложки, бля. Mm. Mm. Че за сигарета-то? Мы никогда встречали таких попрошаек. Дайте того, того, того. И под зад дальше. Дайте. Мальбер. О, Мальбер хороший. Я тоже, раньше Мальбер курил. Да я вот вышел из дома даже и ничего не взял с собой. Да есть мелочь какая-нибудь? А больше нету, а то мне на проезд не хватает. Я вот говорю, все, забыл из дома, вышел. Я в этом доме живу. Нет, больше нет. Ну и, как говорится, хер с ней. Давай, здоровья тебе, ага. удачи. Дашь мне еще сигаретку одну в дорогу? Дай сигаречку, потом еще сигаречку, потом еще сигаречку. По пачке нету. А можно парочку? Бери. Ну все, давай, братан, давай. Ага, давай, давай. Не, он на дорогу на проезд. На дорогу. И на ход ноги себе купил бутылочку боярышника. Карина недавно выпустила видео. Насладимся и посмотрим его. Вот она. Слушаю сердце, не дружу с головой. Вот такая дикая любовь. И танцует под песню, новую песню Давы. Авторские права на песню. Вот, прикольно танцует. Может быть, на Арбате. Самая красивая девочка. Женщина. Вот. Ну, смотрим дальше войны. Самая крутая теория завершения сериала «Игра престолов» это та, где всех любителей спойлеров сожгут заживо. Я просто искренне не понимаю в чем кайф Ты не получил полицейскую премию, не пахнул Кендал Дженнер, не заработал миллион Ты просто, блять, посмотрел первым А власть над еще не осмотревшими, они чухают так А вы смотрели «Игру престолов»? Напишите в комментариях Очень интересный сериал Только вышла первая серия восьмого сезона Рекомендую посмотреть Если интересно, напишите в комментариях, в следующем видео расскажу Где можно посмотреть это видео, где я смотрел его Такую, что Сауром бы свое всевидящее око засунул бы себе в жопу. Есть два вида этих тварей. Первые, которые действительно посмотрели, у них образовалась раковая опухоль, и им есть что сказать. Вторые, это Кутахзинэнгмя, они еще даже не смотрели, вот это чисто по приколу. Дейнерис А счет Дейнерис не в курсе, но если это окажется так, умрешь жопа ты. В итоге это уже не просмотр сериала, ты просто сидишь и ждешь, какой из спойлеров окажется правдой, блядь. Мы просто смотрим историю. Чем она закончится? С драконами? И царством семи королевств. Я предлагаю на законодательном уровне запретить спойлеры а любителей киноэкстремизма садить на 10 суток в камеру с телевизором, где целыми днями будут крутить только фильмы с участием звезд казахстанского шоу-бизнеса. Это, сука, справедливо. Отмечайте этих сук под этим видео и ради всего святого не читайте комментарии, потому что там зло. Комментарии не все зло, ну, хотя да. Ай, я вернусь на ее улайл. для дома. Привет, я для дома. Ангелок. Алло, Саня, ты что делаешь? Алло, Ленка, давай все вернем. Без скайп а я, я до сих пор поверить не могу, что его <свят> больше нет. Еще вчера была акция на пиво, а сегодня нет Суд. А вот... А бутылки из пиздоскаря просто для съемок просто налили воды скажи, зачем это все вообще надо? а вот родина, говоришь, да? это все бабы, ага, давай какую страну просрали все, я пошел да, оба, нормально, нормально нормально. А, о, ноги все завтрашнего дня не пью давай наливай Иду, курю. Клипы Лены Саженый. Под вид бомжары устроилась прямо на проезжей части. Одного не пустила, а другого пустила. А тебе приехал. Я А вот картонок мало В дворе? Дайте ей картонку вашу. А -а -а. А -а -а. Же проблема, И счастлив, что. Одолжу картонку. Ну чё, как ты вообще? Нормально. Девушка себе нашел. Нет, еще. И давно ты без девушки? Ну, месяца три. Видимо, уже нашел девушку. Что делаешь? Да, свет, думаю, включить. А, да? Дижа. Слушай, не переживай, найдем мы тебе девушку. О, ну, прикольно. Ты что, вяжешь? Пим, пим. Матки Держит Любина. Испоминает Любу. Опа. Ты что, Ты что? А чего ты сама намекала? Чего я тебе там намекала? В качестве кого она пришла, Пришла интересно, к нему в гости? Здесь воск просто прилип, я хотела оттереть. Или это не воск? Скажи, что это воск. Про что это она подумала? Воск, не воск? Интересно. если даже и не воск зачем человека бить тряпочкой Алло, Магомед, сочи на помощь подскакиваю здесь надо дома стол накрыть чай то Джон Сноу приезжает которого два года не было понял а кстати что-то этот музыку поменять вот сейчас нормально что говоришь Джон Сноу кто такой эй Джон Сноу даже с игры престола вот этот чего вещи нет не про депутатов сериал этот про вот этих людей, которые на драконах летают, там еще ледяные... Сам ты наркоман, понял? Джон Сноу, царь семи королевств. Сам наркоман. Вот кто Есть это. Такой... Я понимаю, у тебя дома сериалы не смотрят, у тебя там жена подходит и говорит там, «Дорогой, я поправилась», и начинается у тебя там, «Тун-тун, туру-туун, туру-туун». И там какой этот неправильный ответ, да, всё, царства у тебя отожмёт она, да? А, я знаю, что хотел спросить, я же это, меня одичало и на свадьбу позвали. Я просто я думаю, идти, не идти, они же такие дикие люди, там, стреляют в воздух постоянно, понял, да, танцуют везде. Весь... Одичало, это кто? Стреляют на свадьбе. Про свою нацию? Они, кстати, тебя тоже звали. Что говоришь, я могу за тебя деньги закинуть или нет? Ладно, давай, брат, на связи. Одичало и на свадьбе. Сека. Ой, да? как глаза. Давай познакомимся Что? Давай Ты хочешь со мной познакомиться? А ты себя в зеркале видел? Ой, да пошла ты в Что? Ты меня послал? Как тебя зовут? Какая разница, дура как... Послал и стал Парень стал интересный А если бы просто ушел, то просто бы ничего не получилось. Меня зовут. Дура? Да ты мне нравишься. А ты Уже. мне нет. Нет? Кажется, я тебя люблю. Давай встречаться. Ну ладно. Ладно. Эм, знаешь, кажется, я приду. Что-то сразу разонравилось. Да что с вами не так делать? И сразу разорял он психанул. Сегодня у нас в гостях Примадонна, мой кумир. А у сказала, вы оценили мою песню. Мне Сажи. это не нравится, но я знаю две причины, по которым никуда не денешься. Прав... Любишься и женишься. Правильно, правый коронный, левый похоронный. Поехали. Мальчишка Мулак с большими губами меня охмурил своими деньгами. И песня. Я повелась, Ах. слегка напилась. Потом он уехал. Подлав раз. Губы мои уезжают на болель Для меня это отвратительно. Подождите, вам какой куплет не понравился? Первый или второй? Второй, третий. Там их всего два. Абсолютно дурацкий текст. Вы, наверное, не уловили всю суть. Давайте я вам еще раз. Спою. Мне казалось, что меня наказать нечем. Зато у меня есть чем вас удивить. Вы еще не видели мой сценический костюм. Насиловать себя не хотела. Мальчишка, мой. Выбираться из этого дерьма надо. Ну зачем в окно-то? И выбросился. все. Танюха, что случилось? Да блин, сейчас давали анатомию, там нужно было этих лягушек резать. Мне стошнило. Алекса взяла и выгнала с аудитории. Кто? Если стошни, вот с тебя хирурга не получится. Александра Александровна, уже третий раз на пересдаче. Ну, так а что тут, дай взятку. Блин, вдруг меня потом посадят. Вот ну, купишься. Да За взятку прижал? посадят. Танюх, да, ну что? Да ничего, я что-то так разнервничалась, все сожрала. Купи ну, коньяк. Да, блин, вдруг она не пьет. Ну, мы выпьем. Ты главное блин, купи. Ну женщина одинокая, что, и с Виталией познакомить. Ты что думаешь, она впишется в нашу кафашку? А что? А что? Танюха, подари цветы. Ты, блин, у меня вообще денег мало. О, ну что? Да. да ничего. У меня денег хватило только на две гвоздики. Говорит, не дождешься и перекрестил. Две гвоздики вот дарят учителю разве? Во, она идет. Тупо, давай деньги и все. Не, я споткнулась на ступеньках, упала на нее. Вот теперь у нее вывихла дышки и трещина на ребре. Походу анатомии теперь долго не будет. Из родового учителя. До следующего месяца. А вот это ну как это, вот ну в жизни, да, каждой девушке? Что это за сюрприз на голове? Ну, очень много хороших парней на свете, понимаете? Которые ухаживают из порядочной семьи, не алкоголики, не наркоманы. Ну, вот нормальные мальчики, да, вот бывают, вот, которые вот прям влюбятся и прям делают бабу счастливой. Нет! Нам, девочкам, такие ни в коем случае не нужны. Нужно обязательно найти себе самого, самого конченого... Бэтбой! Блу! И с ним учатся. Которые только могут быть. Которые Это измена Ахроник. Надо найти мужика, которого Прямо ты не будешь интересовать Прямо которого на тебя посрать Вообще самой огромной какахой Вот таких мужиков надо нормальным женщинам Почему-то Но вопрос, почему? Почему мы западаем на таких дебилов? Почему женщинам нравится нырять в этот бассейн с дерьмищах И плавать, и купаться, и наслаждаться Что это за нерадужная ситуация? а, -а, -а! Потому что бабы дуры Не просто дуры, а просто бабы <смешно> а, Прикольно он с девочкой играет Ты мне сейчас здесь дырку сделаешь У меня даже пальчик не болит Повсю а? победил А тут была бумага и бумага, не ври Чья-то нога а на заднем фоне а, Ребят, а вы пишите в комментариях Была бумага или бумага Бумага и бумага или ножницы Да, да, -да. -а да, -да, -да в комментариях Ребят, пишите в комментариях были ножницы ножницы у меня были а у тебя бумага дай в ухо посмотрите маску видно значит все на месте дай посмотрю в ухо все что ли посмотришь на следующем видео какое видео сейчас будет зачем тут дай посмотрю в ухо интересно мы переходим на международный. Полина мукови. из деревни. Думали мы чурбаны, а мы окна в Европу открываем. Ща баба придет, покажет вам кто главный. Бабуль. Хм. Есть маза. Как будет мать природа? Мазернаичи. Жизнь без сожалений. La. Бабка просто по немецки шпарит. Пойдем чай пить. Sounds amazing. Only Madrid. Only light keeps хорошее. Only light keeps Только сон. Enjoy, Enjoy every moment. Каждый момент. Ба, зачем мы это делаем? Just Кто мы? Dream team. Скажи что-нибудь такое жизнеутверждающее. Remember, есть о чем поговорить с умным человеком, да? На Хочу, чтобы ты чувство выразила. Yes Разверни сердце на меня. Сердце вверх ногами. Ты дома? On ну и где мы шлялись? Ей, где? С мужиками пили. А в честь чего не подскажешь? Как в честь чего? Ты сегодня идея авиации. А ты пилотчик? Ну, ну так, автопилот у меня работает. Най, да, Девушки, А девушки потом. А там... вот тебе, мой милый, еще и прицел. Чтобы был. Здрасьте, а у вас любовницы свежие? Конечно, вчера только завоз... Свежеподмытые. Вам какую? Ну, мне такая, чтоб. А, поняла, Excel. Ага. Да Хорошенько. выберите, у меня муж точно такую же носит. А она не китайская? Нет, вы что, Турция? Она же не роскошная. Наташа. Наташа. Наташа. Наташа. Ну, не знаю, а брюнеток нет? Полчаса назад вот мужчина забрал. Приходите на следующую неделю, рыженьких привезут. Эх, помню, мне дед первую из Чехословакии привез. Угу. А из чего сделано? Все натурально, и кожа, и волосы. Вот видите? А сколько стоит? Ну, бам, за 300 отдам. О, не, дорого, я пойду еще посмотрю. А это, как... померить можно? Да, конечно, вот сюда проходите, вот на картоночке можно. А как, пом... как померить можно, любовницу? Говорит, вы что, небо белое? Сука, отменная. Ладно, беру. Вот вам еще бонус от магазина. Иди, иди, иди. С ребеночком вместе. Смотрим. Только без звука. Разрядился телефон. Одевает и порвались колготки. Колбаску ест. Колбаска упала с рук. Это печально. Телефон. И не разбился телефон. Задел кто-то. И опять разбился. Разбился уже. Вот. А какой ваш любимый день? Понедельник. Привет! Привет! Снова пришла Галина к Аркаше. Аркаша, а? это что? А теперь она в качестве кого пришла? <звук> Аркаша, <звук> ты яблоко помыл? Да, но ну мы это я была. А руки ты помыл? А руки забыл. Побежала куда-то, выкинула подушку, обчуханную. Галь, что? У тебя мальчик помялся. И что? Погладить. Спасибо, что пришла. Я завтра еще приду. Я ж твой друг, нас ждет. Генераль. Ах, она в качестве друга пришла к нему и целый день за ним ходила. Уборка. Ямау. И Потом все уже... Ты в картинка. Была витаминка, станет никотинка. Потом амфетаминка, потом героинка. Вот ты стала наркоманкой, наша ангелинка. Царствие тебе не небе, Немецкое. Иди отсюда. Иди отсюда. Извините, можно? Нет. Да у вас все равно никого нету. А вы точно доктор? А то больно на студента похоже. Не-не-не, давайте думайте, как без опираться обойдёмся, давайте. Но в интернете же пишут совсем другое. Но лечите меня быстро и бесплатно. Нет, в смысле нет. Вы же... Вы же давали клятву Гиппократу. А вы точно мне то, что надо, укололи, а? Вас пока дождешься, сдохнуть можно. Так вы только кандидат. Я думала хотя бы. К врачу-то только кандидат уходит. Просто к врачу-то не прийти. Доктор наука! Выписывай мне что-нибудь быстрее, быстрее. А доктор наук не принимает, как врач. Эй, а! Сразу бы пришли. Да я думал, само пройдет. Доктор, дайте мне что-нибудь, чтобы быстро выздороветь. У меня, короче, колено болит, зуб немного побаливает, зрение стало плохое и слушать-то стало плохо. Почему? И все-таки одному врачу. Я думал, ты врач. На что это? Вы мне даже давление не померяете. Вообще-то, я за вас налоги плачу. Да я сейчас к главрачу пойду. Да я на вас в Министерство здравоохранения жаловаться буду. Короче, ни хрена вы не знаете. Пойду я к народным целителям и шаманам. Интересно. Давай, давай, давай! Давай, давай, смело давай! Давай, смело! Давай, давай, давай! Стоп, правее! Ага, правее. давай! Смело, давай, давай, давай! Все, давай, брат, давай, давай. И припарковал деньги с одного кармана, с одного кошелька в другой кошелек и убежал. Парковщик денег. Дежурно судовство, что случилось. Жена изменяет. Прям сейчас, что ли? Зачем ты в МТ МЧС а, позвонил да? тогда? А что звоните? Действительно. А, какая статья? Ну, если просто избьете, там такая статья. Если с холодным оружием, там десятка светит, да. Если применение там с, с разбитием кости, там Лучше еще, не трогать. Еще статья нет. Ну, лучше, знаете как, лучше спровоцируйте, да. Зайдите, спровоцируйте, и там на самообороне, можете с холодным оружием поработать. Да, это же самооборона будет. Ну, не знаю, любая провокация, скажите, что у вас там маленький или... Или вы в постели бревно, скажите ему, да. У меня маленький. А провокация вызовите. А дальше самооборона. Да, лучше так советую, да. Ага. Все, до свидания, удачи. Интересно. Я опять грила. Для чего? Спасибо. Да как ты смеешь? Я Виктория Бурята рожденная. Из Бурята. До... Из этого дома истинная королева. Сиди короб в подвале. Ну ладно. Тогда я королева ночи. И ночью ты будешь мне мыть полы, мыть посуду, приготовишь на завтра иду. И польешь все гретки. Да ладно, ладно, все начало ну, то. В этом доме начинают забывать, кто здесь торгари. Да че? Интересно. А ну и посмотрим анекдот наконец. Махнул в Милан поесть спагетти, а я венца попить в Прованс. В газпроме вяло обсуждали аванс. В кто куда поедет после аванса? Очень здорово. Гастрономическая шутка. Спасибо за просмотр. Ну, пока. До завтра. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик. Видео может выходить и не в 10 утра, а в другое время. Всем пока, всем пока. Спасибо!